Тилиманс спрятал. Здесь, конечно, во время обработки чуть далековато опустил мяч Александр Главин. Ну, наверное, но ну как же так?